И всем привет, я за Макс Риск» я не заснял ролик, прикиньте. Просто общался с собой, играл в эту игру. Ты особняк сейчас эм, дружок. Всякое такое вот видеолобби, лобби, конечно же, не изменился. И всем привет, я за Макс Рис», 9 уровень, в общем-то. Смотрите. Лайк, подпискам Я перезаписывал. Ой, что это такое? Вы открыли чипи Чаплин. Чаплин.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 Кстати, тут меньше мирных. скорее всего, побежать будут. Вот тут будут мстители поиграем. Мы поиграем за мстители, если получится хоть. Режим мстители, как говорится. Всем времени за Макс Риск. Подписка на канал Макс Риск. И лайк тоже, кстати. все напишем. Так, кто у меня ничего не видите. И с К, блин, что ж такое не написал правильно. Ай. Стоп, стоп. Можно матч реванш? Подпишись. Подпишись. Здесь. На К. А, блин, ладно. Блин, ну а что так нельзя слушать. У меня гость обратно. Так, то спички обратно, Почему? Ну ладно, ну ладно, как-то вот. Вау, просто с одному разум. Изи, да? Столько, блин, играем. Без донатов. Тащим. Да, чувствую себя как вы. Без О, Оооо! Так это у нас И знаешь, что такое? Сейчас. Это у нас квест такой. пем Ну я думаю понять, что. Так, все, пошел я. как-то ничего не видно меня. Так, минус один, минус два из 10. 5. Бэм, блин. 8, 8, 8, 8, И последний, Да, 10, отлично, да, вот как играть в эту игру. Если другие легкие игры, вообще-то, если вы чувак один идет за вами, то скорее всего это был убийца. В смысле, активировал бомбы в левом углу или это убийца, или там был убийца? Это Мило, Никс? Нет, это Мило под бом. Нет. Тело найдено. В смысле? Фази убили, прикиньте. Повара, все слушайте со спинами. 6, квестов. А ты сейчас напишу коммент, кстати, будет прикольно. Так, давай. Вот черт, не успею, Блин, дай, дай чат, чат, чат, зайти его. Привет, пишет с Украины. Так, привет. Подпишись на канал Макс Риск. Да, отправить. Все три секунды успел. Так, Луис заблокировали. Э, кто не подозревает, в смысле? Поймаем Луиса скоро, ждем.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 Лишь на меня вырубить первым. Понятно, Оля убийца. Привет, Оля, иди сюда. Смотри, люк, люк, люк вот на люке. Точно? Донна на люке. Откроется, откроется. Потому Один убийца поймаю. Поймали еще. Последний вроде бы и все. Двадцать секунд осталось. Война снова. Неправильный? Как так? Так, ну, по-любому, это Никс. <къем> Он нас сабану все, прикиньте. Вот, как говорится, Никс. Меня еще подлогнула Вот, прикиньте, что происходит. Да, нужно было за ней все следить. Или вообще скипать. Потому что я уже не хочу никому верить. Меня тоже кто-то не верит. Но я ролики снимаю. Для кого, блин, а? себя да включить свет О, точно Топ топнычкам для кого-то так ну давай кто-то вот включает свет по-любому кто-то включит и убийца пойдет сюда вырубит кого-то так это бейси так это никс это по-любому никс я же его вижу иди сюда никс опана блин хитрый. Хочешь меня убить, по-любому Блин, ну реально опасно Где Я хочу его поймать их, Луй, привет, Фоли, привет блин лето Оля? Иди сюда, блин И за Олей идем, чтобы он напугал меня Напугал, испугался Иди сюда, блин А, а теперь Оля за мной, прикиньте, наверное Блин, за люком искать, да? За люком. Чаще всего... Блин, снова отключить свет. По-любому там убийцам. Так. У Луи там. Значит, за Луи не голосуем. Вроде бы, давай, давай, давай. давай, давай. Никс, Байтси... Да, Кто-то из них, по-любому, я же вижу. Байтси, это ты? Никс или Байтси, а Никс Байтси, а ну-ка, признавайтесь. Луи убили, прикиньте. Это Оли, точно. Я же его видел. Блин, это ты, Оли? А я видел это Луи недавно. Луя. Я тебе не верю, Оли. по-любому это ты я, я видел там рядом с луи побежал так недавно правильно а убийца я так и знал <модушные> Всё, вроде мы заканчивали вроде нет сейчас посмотрим вообще там мы 9 минут снимаем так э, все, все убийцы изнунно Давайте еще одну катку все что перебор с этим ну, а еще одну потому что 9 минут это мало и всем привет меня за макс риск О, господи все давай сейчас напишем пишем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 Слышу отражение. <решит> бегом, подпишись. <сíck> <сíck> <сíck> Пока не заблокировали, Бегу, бегом. бегом. <сíck> <сíck> <сíck> точно? <сíck> точно? Точно, точно. Что-то как-то не верится. Уже был такой случай. Может, ты убийца, а? а я детектив. Отражение у вас, прикиньте. И, да, я убийца, отлично. Ну все, я кирдык сегодня. Шучу, нет. Это чтобы они на меня голосовали, чтобы они были просто в шоке. Да ну, он убийца, прикинь, да. Вот, наверное, кайф. Это все делать. Так, картину поставь. А у вас убийца тоже прикольно было сыграть, но я, блин, не убийца, прикиньте. Так, когда последняя катка, все заканчиваем. нужно садить за памятью. Вот она забьется в еще И капец. Так, так, так, там трое, ну, я не знаю, кто теперь убийца, подозреваемых, нужно легко найти, кто за меня вообще голосует. Почините освещение. Ну, далековато, ну ладно, посмотрим, может, кого-то увидим еще. Чем меньше драков, тем легче, тем, тем, тем, легче ухода поймать. Оли, Луи, не убийца, но это не точно. Так, корзину поправлю, давай. Чип и убийца, ну, проверю сейчас. Дело закрыто. В смысле? Убийца проиграл или выиграл убийцам? Ага, они просто ушли. Ну что ж, короткая карт, катка, заканчиваем. Всем за просмотр, с вами был Макс Риск. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем удачи и пока! Бэу!